Всем привет, с вами Маша, и сейчас в этом видео мне бы хотелось вам рассказать о лайфхаках в Алисе онлайн, которые я знаю. Это будет первая часть, будут другие, поэтому не нужно орать, типа, что так мало знаешь? Ребят, ну, я не буду пихать, как бы, все лайфхаки в одно видео, смысл? Это значит, насколько выйдет, но ну, это будет очень длинное видео. И также не нужно орать то, что там это почти все знают или там что-то еще. Ребят, а вот если вы новичок, вы открыли YouTube и взяли и сразу узнали это, а не с опытом там, или еще то нет. Или вам кто-то сказал, или попросили научить, или... Я не знаю, там еще что-то. Ладно, короче, поехали. Первый лайфхак. Когда вас атаковали, в последний момент вы можете использовать свою магию, только если ну, вы ее получили или получили в последний момент. Например, вы врезались в лед и в последний момент заюзали буст. А, вот а, другие примеры того, что я имею в виду. Если у вас нет денег на броню, а ездить вот так вот... Нет, есть люди, которые ездят вот так вот, конечно, но если вам хочется критический шанс, или чтобы ну контроль повысить, чтобы быстрее заполнялась шкала магии, чтобы на скорости быть чуть побыстрее, и все остальное, естественно, да, а не вот так вот считаться с... можно сказать, обречённым, Почему-то вот не все это знают. Вы открываете бонусы. Открываете предметы. Нажимаете сюда. И нажимаете сюда. Все. Нет, несомненно, мне кажется, большинство это знает. Но почему-то все равно есть люди, которые берут, ну, особенно новички, и приезжают без брони. Зачем? Зачем? Ладно. Третий лайфхак: броня на скорость. Здесь э, все в принципе просто, но здесь никак на магии. Здесь нам нужны только статы максимальные. А на магии у нас там бонусы всякие типа больше запол... быстрее заполняется, критический шанс увеличивается, заполнение школы магии, когда у вас есть предмет. Ну, вы поняли, да? Типа, когда вы собираете весь комплект. Здесь нет. Здесь вы можете одеться по-разноцветному. Главное, чтобы были максимальные статы. Максимальный стат — это десятка. То есть, к примеру, смотрите. Десятку. У нас единственная тут броня, если ничего не поменялось. Я это не играла. Ладно. Ничего не поменялось. Единственные доспехи у нас на ловкость десятку это вот этим вот, на груднике вот этот вот на десятку вот этот вот на десятку и вот этот вот на десятку и опять изменитесь что-то поменялось просто я, я несмотря что за новая броня не знаю уже сколько времени очень poco. Дальше подковы. Вот эти вот дают десятку. Вот эти вот дают десятку. Вот эти вот дают десятку. И вот эти вот дают десятку скорости. Снаряжение. Вот это вот снаряжение дает 10 силы. Вот это дает 10 силы. И вроде бы там ничего больше не поменялось. Фух, я смогла это сделать. Фух, надо было все это вырезать. А лошадь разговаривает? Четвертый лайфхак. Представьте, вы сводите лошадь восьмого э, и выше уровня с лошади 8 уровня, чтобы родить восьмой уровень. Но у вас чаще всего рождаются 6, 7, 5 и так далее. А когда вы резко взяли и свели с лошади почти точно такой же, у вас рождаются почти сюда восьмые. Почему же так? Потому что, ребята, кто-то берет, рождает седьмой, шестой и ниже левел, а потом просто прокачивает до восьмого. И чтобы не попасть в такую ситуацию, лучше доверяйте а, именам лошади. Что, ну, вам нужно точно знать, что эта лошадь родилась восьмого левела. А, то есть, видите, написано 179. 179. Да? Значит, на радиос 8 левела, но вдруг нас обманули, давайте откроем родственно. Что мы здесь видим? То что здесь у нас э, был потенциал. Да. Ну, возможно, это не обманывают, потому что здесь был потенциал, принципе, хороший конь. Но не факт, знаете, не факт. Вы видите, еще 97 контроль, значит, это восьмой левел. Мы открываем это.. Может быть обман. Но кто знает, это может быть и не обман. Нужно рисковать, так скажем. Ничего такого не будет. Главное э, то, что после двух-трех раз, если у вас родилось не то, лучше не продолжайте. Лучше не доверяйте этому всему. Скорее всего, это обман. Пятый лайфхак. За ежедневные задания можно получить 200 изомрудов. Сейчас я покажу все возможные комбинации. Надеюсь, что все возможные и тут ничего не поменяли в этой игре, пока я ее забрасывала. Пока я ее забрасывала очень много раз. Один раз даже на три года или больше. Я даже не знаю. Короче, давайте ближе к сути. Вон, вначале должна выбрать то, то, что дает 5000 лошади. Ну или монеты, ну там, ну не 5000 монет, а ну, вы поймете, да. Потом вы должны выбрать по-любому 12 заездов. Потом вы должны выбрать что-то э, из того, что это 7000. То есть, смотрите, я сейчас меняю. Меняю. Постоянно выпадает 200 изумрудов. Можно поменять вот это вот, вот на вот это. Ну, я говорила, любое здание, которое дает 5000 опыта лошади. А, теперь другие комбинации. А, с командными заездами. Мы выбираем либо магию, либо скорость. А, разницы нет. И потом выбираем а, покормить лошадей 5 раз, либо почистить лошадей 4 раза.